Здравствуйте, коллеги! Продолжаем наш инста-вебинар, посвященный CRM в продажах. В этом видео три основных функции CRM-систем для руководителя. Первое финансовое планирование. Аналитика сохраненных CRM-системой данных. Второе, сквозная аналитика, оптимизация инвестиций в рекламу и улучшение показателей ROI. И последнее, контроль за качеством обслуживания и поднятие уровня сервиса в вашей компании. В следующем посте узнаем, какие CRM-системы представлены на российском рынке. Подписывайтесь на аккаунт, ставьте лайки и делитесь нашим контентом с коллегами и друзьями.